Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Советская ПТшка 10 уровня, Объект 268-4 Я смотри, уже получил здесь пробитие, причем осколочно-фугасным снарядом Почти на 500 единиц, ну на 498, да, вот так вот Колесные танки ездят везде Очень быстро Да так, приехал, пробил, уехал, все Даже никто его, по-моему, не наказал Карта у нас Тихий берег Игрок Император СЛ Получает второе пробитие От 121б, там еще настреливает Другие противники Он и с четвертой Голдой не смог пробить Но ну, уже почти половину прочности 268 потерял У противников сюда на передовую приехал только один Средний танк, да, здесь что толкается Конь, что ты хочешь, да, вот, вот ну, Зачем? Зачем кого-то вот так подбирать, да? 268-му это не понравилось. Он тоже решил коня немножечко подтолкнуть. Не удается здесь попасть по ИСу четвертому, а счет уже становится 2-2. Танкует снаряд от ИСа 4 268-й. Все, пора. Полетел, полетел вперед на всех порах. этот раз прилетает пробитие. Еще и повреждается двигатель. Ремка на перезарядке, но через 20 с небольшим секунд можно будет движок починить. Прорвали здесь, можно сказать, фланг. Уже 3 с небольшим тысяч урона нанесено. Но в запасе всего 499 единиц прочности. Ой, ну как туго и неприятно ездить со сломанным двигателем. Три, два, один и... Ремонт. Да. Сразу же игрок отремонтировал движок. И можно опять весело с задором лететь куда-нибудь. Только не забывай, да, что прочности почти нет. Светляк этого не ожидал. Напрятался здесь от СА-7. В итоге получил на 800 с лишним. Да, тоже происходит неприятность, пробитие, 181 единица прочности в запасе, это да еще и критуется боеукладка. Пока что 268 что-то прям катастрофически не везет. Не, ну в принципе он уже неплохо поиграл. Правда, один всего уничтоженный, но зато 4000 урона нанесенного. При этом сам уже одной одной одной ногой да? <с> в ангаре. Счет шесть семь. Союзники там уже базу пытаются захватывать. Ну там, по-моему, численный перевес за противником. Да, там вот этот конь, с которым вначале здесь толкался. Ну, здесь прям просто Сказочный какой-то прострел получился. Вот и потом и говори, что 268-му не везет. Да, где-то не везет, где-то везет. из Где-то здесь е -100. Если смотреть по мини-карте, светился. Ну, мог уже куда тут уехать. Еще один хороший выстрел. А вот он и есоты обнаруживается. 268 пока в засвет не попадал. Ну, тут е объехать никак не получится. Там потому что ну, опасно это делать, да? Там где и ФОЖ где-то, и Т-62, и 110 То есть может прилететь. Откуда не знаешь. Можно сейчас попробовать вот так наверх выкатиться, по Е-100 e вот добрать. Да, успеть так. Ну, тут, по-моему, и без 268-го сейчас Е100-го доберут. А может и не доберут. Счет уже 9-11. Все-таки, все-таки добирает Е100-го. этого только и ждал. Чтобы спокойненько на горку забраться и при этом не попадать в засвет. А так бы е его засветил. А тут ОП сразу на 624 Фашу. Потому что союзники отстрелялись. Фош, по-моему, был фуловый. Только прошло пару секунд, и осталось 301 единичка. Вот так вот. Один неаккуратный засвет и все. Отсветился, теперь надо сматываться Из союзников осталась только артиллерия Остается только Где-нибудь ныкаться и ждать, когда противники Сами приедут, ну а где ныкаться Как не около своей базы Противник уже руки потирает. Да, победа, все. Мы это сделали. Где они? Где они все застряли? А, в принципе, более-менее быстрая машины. Даже не более-менее, да? т 62 вполне себе из 7. Насчет фаша ничего сказать не могу. Про эту машину вообще ничего практически не знаю, кроме того, что у него барабан. Даже никогда эту ветку не думал качать. Ну, по крайней мере, вот здесь со спины никто не подъедет. Если что, арта засветит. А, вот, пожалуйста, 110-й обнаруживается. Наконец-то, хоть кто-то. Арта там что-то выстрелила, по-моему, промазала и, и все, и в ангар ушла. Поджидает 268, когда 110. -й. Вот, пожалуйста, есть пробитие, танкует. Да, Т-62. Пытался здесь заехать с борта, но не пустил его. 268, Дробь 4. Сокращает количество противников до 4. Танкует. Танкует 268-й в очередной раз. Еще один противник минус, уже 3. Что ж, остался ИС-7, Фош и арта. О, ИС-7-й фуловый. Это может стать проблемой. Еще и арта сюда уже приехала. Прилетает на 105 единиц. Просто каким-то чудом в ангар не отправился. Повезло то, что снаряд-то ложится где-то рядом. Где, где Фош? Сейчас, да, элементарно, с двух сторон. Здесь ИС-7, с другой стороны, подъезжает Фош. Все. 268-м деваться некуда. ИС-7 что-то встал. Боится, блин. У тебя 2000 прочности. Это как минимум 3-4 выстрела надо сделать. 270 268-м, чтобы тебя уничтожить. Чего ты боишься, да? Заряжай, фугас, вообще, и, и все. Я просто балдею да, Докачавшись до 10 уровня Вот так элементарно Делать такие глупости Вот он аккуратненько выкатывается Из 7 на нафиг На 641 единицу Вон фош крадется Здесь везет Да, арта еще оглушает фоша Начинает фош разряжать барабан начинает, да? Начинает и тут же заканчивает. Один раз только он выстрелил. Ну, теперь в клинч с ИСом седьмым. Из седьмой что ты делаешь? Ну, пытается он, пытается, да, как-то там выкрутиться, чтобы объехать 268-го, но без шансов не получается у него ничего. На, нафиг еще один в ангаре уже 10 тысяч с лишним урона. Очередной чемодан ложится где-то там в сторонке. С седьмого можно да даже было просто попробовать разогнаться, врезаться. Какой-никакой, но тоже был бы урон. Что тут всего 76 единиц прочности? Нет, ничего. Вот здесь еще вон, да? Фуловый союзник утонул. Я даже не заметил, он там лежит на дне 100% процентов прочности. Не знаю, может, да, это... ехали тут, толкались то вперед и свои же уронили, может быть, и так. Да. Ну, или пьяный танкист. Ехал, ехал, и с моста упал.